передаче я хотел вам рассказать о слове мудрости Волхва Велимудра. Это взято из славяно-арийских вет. Слово мудрости Волхва Велимудра. Я не буду вам зачитывать все слова, ибо прекрасно понимаю, что лучше слушать более короткие передачи, дабы они глубже запали в душу и в сердце ваше. Буду рад, если эти слова мудрости, волхва или мудро помогут вам в вашей дальнейшей жизни, надеясь, что они проникнут глубоко в ваши души, ну, конечно же, тех, кому это нужно и кому это интересно. Я убедительно прошу христиан, и прочих, кому это совершенно не интересно, идите с Богом на другой канал, это не ваше. Итак, слово мудрости Волхва Велимутра. Запомните чада родов расы великой, и вы, славные потомки рода небесного, что вы внуки и правнуки древних богов, и посему вы изначально вольные люди. А для человека великой расы воля – это состояние изначальное. Ее невозможно дать или отнять, ибо воля – это состояние Духа вашего. И поведано вам, чада Буде, слово сие, слово вельми мудрое, слово древнее, сие слово не то, что во мгле почила, а то, что сама Матерь жизнь Сложила и волхва именем Велимудр одарила. Слово мудрости сие, сиречь весть, Его для добрых людей на всю жизнь несть. Внемлите зову чада, весть познавати, Не то, что через топе торить гате сию весть надобно и умом воспринимать и сердцем своим принимать, а пуще всего в каждый образ слова мудрого вникати. Тем чадом Божьим, кто избирает правый путь, ведущий к вершине Духа, с каждым шагом становится труднее идти, ибо дорога, по которой идут они, Постоянно сужаясь, превращается в тропу, Которая все круче и круче поднимается вверх И исчезает в заоблачной дали. Но те, кто пойдет до конца по этому пути, Несмотря на тяготы и лишения, Обрящут такие духовные блага, Мудрость и духовную силу, О коих они даже и не помышляли. Те же, кто решит пойти, Повниз уходящей дороги никогда не получит достаточно сил, Чтобы, вернувшись к истокам, подняться в самую высь, Ибо идущие вниз теряют свой разум и силы, И пекло перед ними разверзнет свои широкие двери, А для стойких, идущих к вершине духа, Велес Бог врата от небес открывает. И все многоцветие сварги причистой, Стойкий духом себе обретает. Кто уподобляется человеку, Кой живет лишь своими желаниями И всякими деяниями порочными, Тот губит чистую душу свою И не исполняет долга перед родом. И после сего неудивительно, Что прибежищем таких людей В конце жизненного пути Становится пекло безмерное. Кто-то пытается познать малое, а кто-то великое из мудрости древней, думая при этом, что это сделать легко. Но чтобы познать малое или великое из мудрости древней, может не хватить и сотней жизней человеческих. Познавая окружающий нас мир Яве, мы рано или поздно приходим к ясному пониманию того, что мы познаем самих себя ибо наше существование в мире Яве является неотъемлемой частью нас самих. Ежели у кого на душе тяжесть, ее легче всего разделить с ближним или с родичем своим, а когда ближнему вашему понадобится ваша помощь, помогите и вы ему. Ежели ближнему вашему грозит беда, Никогда не отказывайте в помощи ему, Ибо беда никогда не ходит одна И может заглянуть к вам в гости тоже. Ежели кто приласкает и накормит чада сироту, Дав ему кровь, тепло и уют от души, А не от корысти для, То совершит он деяние благое, И пользы от него будет больше, чем от сотни глаголющих мудрецов. Те из детей человеческих, кто стремится в иной мир, не познав радости созидания в своем мире яве, не развивших, душу и дух свой, не познавший мудрость богов и предков своих, ожидает разочарование и темень великая, ибо они не в состоянии узреть красоты и величия нового мира, так как душа и дух их спят. Не совершают ошибок те, кто не помышляет о совершении каких-либо деяний добрых и не приложит руки, своей к созиданию на благо рода своего величие каждого рода племени обусловлено его созидательным трудом на благо рода и дружеским единством с другими родами и племенами и ежели все роды будут жить в единстве благости и взаимоуважении Созидает для блага своих потомков Во славу богов и предков своих То никакая темная сила или вражеская рать Не сможет одолеть сей великий народ Тот, кто постигнет малое, тот и обрящет малое А тот, кто познает многое, не обретает ничего Но дух его становится крепче Взаимоотношения в общинах должны быть основаны на трудолюбии, добре, любви и взаимопомощи, а не на принуждении и страхе. Не может принудительный труд приносить благие плоды, ибо созидающий по принуждению или по страху своему замыкается в себе и не может вложить душу в плоды труда своего. Созидательный труд на благо родов ваших и общин ваших должен быть только добровольным и по зову сердец ваших. Иначе бесплодными и безобразными будут плоды такого труда. Тот из детей человеческих, кто в состоянии услышать все многообразие звуков окружающего мира, матери, природы, может услышать, как бьется сердце его в едином порыве со Вселенной. А кто лишь слушает только себя и свои рассуждения, никогда не услышит великолепную небесную музыку. Арийские веды. Часть вторая. Кто йоги матери укажет на место, где прогибают чада сироты, тот малое деяние совершил, а кто поднимет чада сироту на ноги под сенью великого рода своего, тот большое деяние совершил. Чем длиннее власы человека, тем больше Божьей силы получает он, ибо сила сия питает телеса, дух и душу человека и направляет его на созидания и деяния праведные, в коих мерилом всего совесть является. самое лучшие и действенные – Приятное и освежающее снадобье от усталости тяжкой После трудов и деяний праведных Это сон покойный От чистого сердца и с чистыми помыслами Приносите бескровные жертвы и требы богам И предкам своим в мире Яве, Ибо то, что пожертвуется им то и предстанет перед ними в мире светлой Нави и в мире праве. Защита всех родов своих, святой земли, отцов своих, древней веры, первопредков своих есть первейший долг каждого мужчины из расы великой или потомков рода небесного, да во все времена – пока светит ерила солнца. С охотой исполняйте наставления родителей своих и старцев рода своего, ибо ни один родитель или старец не желает зла, чаду или внуку своему. Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях, между родичами своими или общинниками других родов. Совесть и правда, наша копная, должны быть мерилом всего. В отношении ко всем язычникам должно исполнять завет Перунову. «Какие деяния творят вам люди, такие же и вы сотворяши им». Ибо каждое деяние своею мерой мерится. Самыми непростительными поступками для человека является предательство, зависть, оговор, черевоугодие, желание добра чужого рода и лихаимство. Самое главное в жизни человека – это сама жизнь. Превыше жизни человеческой может быть только долг перед родом. Неожиданное в жизни человека случается чаще, чем ожидаемое. Это связано с тем, что человеку свойственно воспринимать явный мир в соответствии со своими умозаключениями на уровне ограниченного познания. В связи с этими умозаключениями, человек в жизни очень часто выдает желаемое за действительное, игнорируя законы бытия явного мира. Оберегайте и проявите заботу о родителях и о старцах родов своих во все дни и преклоненные лето их, ибо чады ваши, глядя на вас, когда придет время, также будут относиться и к вам. Всякие явления различных природных сил, проявленные вокруг нас, не существуют сами по себе, а свершаются в точном соответствии с древними законами мироздания, которые соблюдаются всеми живущими в природе Мидгарда, существами, а посему должны быть соблюдаемы и человеками. Если никто не приложит сил своих для свершения деяний праведных, как узрите вы, что доброго случится в будущем с вами и близкими вашими. Поэтому, Созидайте вы то, что в состоянии созидать И случится то, чему суждено было случиться Ибо ничто не происходит у тех, кто ничего не делает А посему их как бы и нет Словно и не родились на белом свете Темные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им развиваться в ямном мире Мидгарда. Творчески созидать на благо рода, духовно и душевно совершенствоваться. Первый – незнание, а второй – невежество. На первом пути не дают познавать людям, а на втором утверждают, что познание не нужно и вредно для людей. «Чужим умом жизнь не познаешь и умне не станешь, а не познав своим умом сути своей жизни и мира яви, как сможешь достойно прожить ее и исполнить долг свой перед родом своим и родом небесным?» «Ничего не происходит в нашем мире, без какой-либо первоначальной причины. Чего не может быть в мире вообще? Того никогда в данном мире и не бывает. Если же что-то в мире случается, значит в данном мире это возможно. Ничего не происходит случайно, ибо каждая случайность имеет свою закономерность, причину и исходную точку события. Три великие тайны бытия сокрыты для памяти человека, и хранятся они за девятью печатями. Как народился человек на белом свете, как вся его жизнь незаметно пролетела, и когда отправится человек по честному пути славы, через мир светлой Нави в небесную обитель Сварги, где увидит он вновь предков своих. «Ведайте, чады, расы великой, что только тот, истинный потомок богов, кто в состоянии творить и созидать на благо древнего рода своего, во славу величия отчизны своей и древней изначальной веры своей». «Ежели молодые родители станут оберегать чадо свое от созидательных деяний на благо рода своего», то загубят душу и жизнь его, и будет душа того чада черствой, а жизнь безрадостной и никчемной. А ежели молодые родители станут всячески потворствовать разным прихотям чада своего, то погубят светлый дух его, а погибель духа ребенка не прощается никому из живущих. Познавая всем сердцем окружающий мир, человек начинает понимать, что у всего живого на белом свете камня и древа есть душа. Познавая силу души камня и древа, человек находит древний источник целительных сил природы матери. При помощи коего можно изгонять боль и хворь из телес человека. Помните, чада расы великой, что ваша сила заключена в единстве между всеми родами и племенами на основах древней веры первопредков. Во древних рунах скрытый смысл, издревле всем напоминание, удел незрячих лишь глагол, удел всевидящих молчание кто из детей человеческих задумывался о изначальной истинной сути всех вещей и о том изначальном, кто создал эту природу и разнообразные миры в те древнейшие времена, когда не было ничего бы то ни было. Ничего, а особенно ничего из того, что мы по наитию называем природой, временем и мирами и когда мрак покрывался мраком. Именно человек способен, в отличие от других живущих на Мидгард земле существ, радоваться от всей души за успехи ближнего своего и печалиться всем сердцем, когда беда приходит к ближнему его. Никогда не сокрушайтесь о том, что в прошлом сотворили деяния благие или оказали помощь близким вашим. Ибо деяния благие сотворяются лишь по зову великого сердца вашего и по чистой совести вашей. Сохраняйте память о всех ратных людях, Кои положили животы свои за други свои, За землю отцов своих, За святую веру предков своих, За процветание и будущее родов своих. Все, что было, сотворено для величия И на благо процветания родов ваших И всех потомков расы великой Не может быть порицаемо. Ибо великие предки родов ваших Вложили чистые души в свои плоды Созидательного труда своего. Священный долг каждого мужа Из всех родов великой расы Защищать родные в свои, Старых и малых из родов своих, Роды друзей и близких своих. Не пускайте гнев неправедный, в благодатное сердце ваше, ибо гнев погубит всякую благость и испортит чистое сердце ваше. Никто и никогда не может отказать человеку в праве познать истину и великую древнюю мудрость, кою оставили боги и предки. Ежели мужи родов великой расы не проявит должной заботы о защите рубежей земли отцов своих, тот, кто сможет уберечь древние роды от погибели и всякого унижения. Воздавайте ворогам и недругам своим только за те деяния неправедные, кои сотворили они в земле вашей, и пусть совесть и чистая душа ваша будет мерилом вашего воздаяния за все деяния их неправедные. Великий долг каждого родителя и каждого старца древнего рода – воспитать все потомство свое по древним законам рода ко дню совершеннолетия потомков. Родовая дружба и взаимопомощь должны крепнуть во всех ваших краях. Ежели вы откажете в помощи всем ближним родам вашим, то какой род окажет помощь вам? Зачем же нужно человеку идти против души и своей совести? Ведь они превыше всего на свете» и человек всегда должен беречь их. Разве может кто-нибудь со стороны наполнить радостью и счастьем душу человека или совесть его? Совесть – это высший дар Божий. От нее не убежишь, не спрячешься, ее не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она дает радость, за негожие она дает Страдания. Душа человека и совесть его Только на своей родной земле и могут родиться Да и жить они только на ней способны Ежели какой-нибудь человек со своей родной земли уйдет Курганы предков своих покинет Тот человек и души своей лишится Кто Перуна Бога всегда почитает тот древние роды свои от бед и невзгод сберегает. А кто рода и ладу матерь почитает, Тот древние роды свои потомством здравым умножает. Кто живет по совести, тот человек и безгрешен. Душа у человека и совесть с пращурных лет существует, И по их воле человек живет. Помните, чада расы великой, и вы, потомки рода небесного, что жизнь прожить в радости должна, ибо она есть всего лишь миг единый. Светлую жизнь во мире яве человеку дает его светлая душа и совесть. Все люди душу и совесть почитают, и как может праведный человек во имя чего-либо или кого-либо Погубить чистую душу и совесть свою. Когда защищаете свои ботчины От лютых борогов и недругов своих, Кои татями приходят в земли ваших, То отриньте от себя гордыню и гнев, И не пускайте месть в сердца ваши, Ибо всякая месть, гнев и гордыня Затмевают очи и ожесточают сердца». Чада из всех родов расы великой и мудрые потомки рода небесного. Вы всегда вольны в душах своих и во всех созидательных деяниях, и это установили светлые боги наши. Никто, пришедший со стороны, не учил древние рода нашей совести, и потому не может быть волен над ней». Слушайте чада родов расы Великой и потомки рода Небесного слова Мои. Ежели проживете вы жизнь свою с великой совестью, с великой честью и по совести вашей, то и чистые и светлые души ваши с дымом священного костра кроды и вознесутся в сваргу пречистую. А ежели бесчестно и не по совести Будет прожита вся жизнь ваша, То перед родом и предками вашими Сами и ответ держать будете. Крепите, чада расы великой Все древние и славные роды ваши И почитайте, яков старь, Светлых богов и предков ваших. Оберегайте от врагов Земли ваши, кои политы потом и кровью мудрых отцов и дедов ваших. Созидайте чада расы великой для славных потомков родов ваших. Каждое совершенное вами деяние оставляет свой неизгладимый след на извечном пути жизни вашей. А посему сотворяйте люди только прекрасные и благие деяния, да во славу Богов и предков ваших в назидание потомкам вашим. Живите чада родов, расы великой, в великом расцвете, с богами вашими, в дружбе с родами и кланами вашими, в ладу и любви к родичам вашим, в уважении и правой справедливости ко всем порубежным ворогам вашим. Ежели у вас возникают разногласия с ближними или родичами вашими, то причины появившихся разногласий вам следует искать токма себе. Слова о дружбе родов, кои идут от чистого сердца вашего, укрепят дружбу между родами вашими и лучше всяких клятв на мече и именем родового Бога вашего. Запомните чада расы великой, никогда не подстегивайте себя страхом, Ибо он подобен змеиному яду, в малых количествах приносит пользу, но быстро накапливается в душе и отравляет дальнейшую жизнь. Стремление к чистому свету всегда будет жить в сердце человека. Но находясь на Мидгард-Земле, человек никогда не достигнет солнца, даже если ему придется подниматься на самую высокую на земле гору, ибо ярило солнца всегда будет в недосягаемой человеку вышине, а посему ищущий может найти и обрести сияющий чистый свет только в своем любящем сердце, в ясном разуме и светлом духе. Помните чада расы великой, не щадите никогда живота своего, во защиту рода древнего своего, во защиту древней веры предков своих, во защиту Святой Земли отцов своих. Как свет, идущий от ерилы солнца, невозможно укрыть в темном сосуде, Тако же невозможно отнять у расы землю предков, волю, совесть и веру. Запомните, люди древних родов, слова мои, что каждому человеку из расы великой высшие Вышние Боги установили свой урок. И то, что для вас предназначено свыше – того невозможно как-либо изращить или изменить по своему желанию. А посему исполняйте свой земной урок, установленный небесными богами, и сбудется то, чему суждено сбыться. Задумайтесь, чада расы великой, над тем, кто вы по истинной сути своей, и для чего живете на Мидгардемле? Устремите взор свой в уголки души своей И загляните в глубины сердца своего. И узрите вы древнюю мудрость рода, Кою даровали светлые боги-покровители При земном рождении в роду вашем. Помните, чада расы великой, что сколько бы добра вы ни умножили, какой бы великий достаток не имели, это не возвеличит вас над иными родами и не дарует могущество роду вашему, ибо даже имея приумноженное добро и достаток великий в роду своем. Никто из вас не в состоянии будет остановить движение Ерила Солнца или заставить течь время вспять. Не отрекайтесь, Чада, расы великой, от братских и ближних родов своих, ибо когда придут тяжкие времена, придут на помощь всем родам вашим, все братские и ближние роды ваши. Чада древних родов расы великой, уважайте отцов и матерей своих, ибо они даровали жизнь всем вам, и не оставляйте заботы о родителях до самого окончания земной жизни их. Познавая окружающий явный мир, Изведайте, чада родов расы великой, что ничто не может появиться из ничего, и ничто не может исчезнуть безследно. А стало быть, у всего есть свой исток, и для всего есть в мире свое место. Мирские сокровища и богатства, приумноженные вами на земле, никак не смогут пригодиться вам в последующих мирах Нави и Славе, ибо истинные сокровища и богатства, необходимые в мирах Нави и Славе, это любовь, изначальная вера, созидание и мудрость богов и предков ваших. На древний праздник Любомир – Сотворите великий пир на весь мир, ибо кто свадебных пиров не учиняет, тот честного достатка и благодати детей и родов своих лишает, и новые семейные союзы, те общины и Боги не принимают. Неправильные деяния или решения, совершаемые по незнанию общинникам. Боги могут простить или не заметить, но те же самые деяния или решения, совершаемые по незнанию роданам, могут навлечь беду на весь народ. Древняя вера предков и совесть всегда живут токма в открытых сердцах. Так откройте же дети взору своему, Горячие и трепетные сердца свои, И услышьте голос чистых сердец своих, И имейте храбрость следовать за ними. Не ищите на дне глубокого озера Сияющие россыпи небесных звезд, Ибо они находятся высоко над вами, И чтобы узреть истинное сияние их,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 Входя в священный лес или дубраву, принесите благие дары хозяину леса, ибо человека, не принесшего даров, хозяин леса закружит, запутает, все пути тропинки ему перепутает, уведет от зора всю охотную дичь, наведет на разум Кикимора клич. Люди древних родов расы великой, всегда трудитесь, созидайте во благо процветания родов ваших, всегда вкладывайте чистую душу свою, плоды созидательного труда своего, и тогда никакая нужда не коснется умножающиеся и все процветающие древние и великие рода ваши». Помните, главы родов расы великой, что никогда не следует оставлять заботу о всех потомках родов своих до их телесной и духовной зрелости. Ибо неокрепшее и не достигшие зрелости подрастающее потомство родов ваших не может быть надежной опорой в последующей жизни родов ваших. Подобно тому, как день сменяет ночь, как в утренней заре рождается солнце, так же и любое неблаговидное деяние, совершенное человеком великой расы, случайно или по злому умыслу становится известным богам и общине. Для постройки жилья рода вашего не рубите мертвого и спящего дерева и не тревожьте древо в полнолуние, ибо не узрят боги нового жилья вашего, и домовой не приглядит за добром вашим. Вы ищите только древо ожившее, сок сырой земли по весне испившее». Принесите избранному древу прощение и поднесите для него дары и угощения. В который благодатный день на неделе начнете ставить жилье рода вашего, тот Бог-покровитель и поможет вам. Не засоряйте чада, молвь родную глаголом и наречиями чужого языка. В сердцах живут лишь словеса родные, И мертвые для души иные голоса. Помните, чада родов расы великой, Что с человеком на Мидградземле Никогда ничего не случается случайно, Ибо любая случайность – это закономерность, определенные роком и Божьими законами. Все, что происходит в жизни человека, есть знамения богов, покровителей рода, указующие на деяния, сотворенные вами. А посему со вниманием относитесь ко всему, что происходит вокруг вас». Исполняющему небесные законы богов, мать природа дарует жизненные силы, а небесные боги даруют роду его счастье в сердце и богатство детьми. Боги-покровители рода оберегают всего благостного человека и близких его ото всякого зла, кривды, тьмы и обмана. И сия благость также истинна и верна, как свет ерилы Солнца в небесах и как постоянное течение воды в реке. Когда Вышние Боги приходят на помощь, никогда не задумывайтесь над тем, откуда пришла к вам великая сила, просто примите с благодарностью то, что даровали вам боги-покровители. Запомните чада родов расы великой и вы, славные потомки рода небесного, что вся небесная мудрость богов, коюю хранят древние все рода ваши, должна принадлежать только расе и родам вашим, а более никому, а посему Никогда не открывайте тайные веды ворогам и чужестранцам, дабы не смогли использовать они небесную мудрость вышних богов да супротив древних родов ваших. Не идите наперекор судьбе своею, кою я сплела для вас Богородица Макаш и супротив зова сердца своего и совести, ибо все пути жизненные потеряете и беспутными изгоями наречетесь. Кто из людей в заблуждение благие и мудрые слова отвергает, тот, упустив время, потом сожалеет. Кто же, услышав благие и мудрые слова, Следует им немедля, совершая деяние, тот весьма преуспевает в жизни, и достаток рода Его приумножится. Никогда не спешите и не торопитесь, люди, в благодатных деяниях и беседах ваших, и пусть каждое ваше движение и слово всегда будет плавно и спокойно, как течение воды в утренней тихой реке. Прежде чем совершить любое деяние или прервать только начавшуюся беседу, прислушайтесь к голосу сердца своего. Ежели жрец богов или старец рода поручил вам совершить деяние благое, то исполните его незамедлительно как если бы сие деяние благое поручил вам родный ваш Отец. Не думайте, что все происходит на земле только по помышлению вышних богов, и ничего не зависит от могучей воли и благодатных помыслов ваших. Так глаголят лишь неразумные люди, не ведающие истины жизни». Небесные боги лишь наблюдают за созидательными деяниями вашими И приходят на зов человеческий, когда их просят люди о помощи Берегите, как зеницу ока, кумиры небесных богов-покровителей И все штанды древних родов своих Ибо ежели не сбережете святыни родов то не избегнут древние роды ваших горестей, темных леколетий и утрат. По воле Вышнего Тарха, Дождь Бога, будут сокрыты до времени света древние веды в Харатиях и Сантиях, кои содержат траги и труны, от любопытного взора темных людей. Ибо негоже знать темным созданием о славных деяниях древних богов, что умножают свет в сварге пречистой, Веды понятны лишь просвещенным, что осознали путь в своей жизни, а люди, не знавшие мудрости рода, как смогут познать сокровенные веды. Никогда не отказывайте в приюте тем древним родам великой расы, кои ищут защиту для потомства своего от ворогов лютых в поселениях ваших, полагаясь на мощь мечей родов ваших. Ибо сохранение родов и братьев по крови есть благое деяние для каждого рода. Фразы великой, что священные места на Мидгардземле всегда были, есть и будут источниками неиссякаемой великой жизненной силы. Невзирая на то, стоят ли капища на священных местах у источников силы, и независимо от слов и мнений людских, они всегда даруют жизненную силу всем страждущим и нуждающимся. Каждый плененный вражеский воин, причинивший урон древнему роду, пусть возмещает урон трудом своим. По истечении трех полных лет он волен возвратиться в родные края или остаться. Никогда не затевайте спор из-за того, у каких родов и народов Мидгард земли боги-покровители лучше или главнее, ибо сие не подвластно разуму вашему. Почитайте свято в древних родах своих изначально богов родных покровителей, но ну, не хулите. И не унижайте людей, почитающих Неведомых для вас богов Помните, люди родов расы великой Что только лишь жрецам-хранителям Служителям древних, бывших богов Открыта та сокровенная мудрость Оставленная богами и первопредками кое я заключена в трагах Ирунах. Ведайте, люди, что жизнь во сварге течет согласно небесных законов и не зависит от помыслов ваших. Как бы ни отвергали темные люди порядок и движение небесных светил, ярило солнца взойдет на востоке и ясный день сменит темную ночь. Изведайте, люди, расы мудро сию Никто не сможет защитить роды ваши от чужеземных родов И жестоких ворогов, ежели сами не захотите защищать себя Никто не создаст достаток в родах ваших Если сами не захотите созидать для рода Никто не воспитает достойно детей ваших пока сами не воспитаете потомство свое. Осознайте, люди расы великой, слова мои, древняя мудрость познается по крупицам через великое усердие, долготерпение и кропотливый созидательный труд, ибо невозможно за единый раз осознать все многообразие, заключенные в ведах, и охватить взором своим все мироздание. Ежели кто стремится овладеть знаниями, чтобы постичь вершин власти и почета, тот будет со временем хуже безумца, и все чаяния его тщетны будут». Древняя мудрость познается не для того, чтобы властвовать и повелевать кем-то, и не для того, чтобы возгордиться или возвеличиться над другими родами. Древнюю мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой жизненный путь и для того, чтобы передать ее потомкам. Запомните чада родов расы великой, и вы, славные потомки рода небесного, не внимайте тем темным людям, кто глаголит, что ваши древние боги и умершие предки великих родов ваших никогда не помогут в трудный час вам, ибо не могут быть ведомы темном пути и помыслы богов и предков ваших, и все – чтобы не глаголили они вам, есть только лишь ложь и великий обман, Кою уводят с правых путей во тьму. Трудитесь и созидайте, люди расы, во имя богов и предков родов своих, Ибо ежели будет достаток в родах ваших, будут жить в достатке народы ваши а ежели в достатке процветают народы, то и держава наша великой наречется. Для каждого свершения или благого деяния, а также для событий в жизни человеческой, есть определенное свыше время и место. А посему кое деяние надлежит исполнять, Исполняйте без промедления и без спешки Созидайте люди, что в состоянии создать А случится то, что предначертано богами Слушайте чада родов расы великой И потомки рода небесного слова мои Запомните и передайте потомкам вашим Будущее для всех родов Ваших Проистекает из прошлого родов ваших Ибо сами сотворяете свое будущее Ведомое любовью, живущие в сердцах Ежели никогда не было в прошлом любви И в сердцах, и в родах ваших То нет и будущего для родов ваших А значит, бессмысленно и настоящее Ибо все, что сотворите для родов ваших и потомков ваших, обратится в прах. Запомните, будет любовь в сердце, значит, будет и будущее у родов ваших. Не оскверняйте и не отравляйте вы тленом людским святую землю предков ваших, погребая умерших близких своих в ямы земные, как это сотворяют язычники. А сотворяйте для умерших близких своих кроды великие и лодии просторные, соединяя всех умерших своих с чистым священным огнем. Тот, кто не верит в продолжение земной жизни после смерти, получает мрак и тишину, и соответствие со своей верой. Тогда же, как не сомневающий в дальнейшем продолжении жизни, увидит всю прелесть и красоту светлых чертогов мира Нави. Кто несет в своем сердце сомнения о продолжении жизни, славе и праве, тот обретает для себя тьму. Ибо величественные сияния Этих миров для своего взора человек закрывает. Четные поиски пути во тьме могут привести лишь к пеклу. А тот, в ком есть вера первопредков, И нет никаких сомнений о жизни последующей за миром яве, Обрящет всю прелесть и свет многоцветный, И радость от встречи со щурами рода. Если бы сей миг распахнулись врата истинного познания, человек увидел бы тогда первоначальную суть вещей, какая она есть, бесконечная. Но человек так долго замыкался в себе, что теперь видит мир яви лишь через узкие щели в пещере собственных представлений. Славяно-арийские веды, слово мудрости, волхва вели мудро.